Uh, да. Маткульт, привет, дорогие друзья. Uh, я презентую книгу в Майкопе. Ну, народу не очень много, но зато это все мои знакомые. То есть, вот uh, 100% попадания, uh, что называется. Да, это наши профессора с экономикона. Ну и так как Аст uh, хотел, чтобы я когда-нибудь зачитал эту книгу, давайте я попытаюсь пробно зачитать тот кусок, который писал сам я. Остальное все писал Филатов uh, по моим лекциям и по своим. Но вот этот кусок это лично мое перо. Сейчас я попробую зачитать в художественном стиле. И вы подумаете, как это будет звучать, как бы в аудиоформате. Да? Итак, 3.2.2. Доказательство теоремы Майерсона. Страница 133, глава 3, математика, теория аукционов. Докажем теорему Майерсона об эквивалентности форматов. Для этого введем следующие обозначения. Пусть new i. Это оценка итого участника аукциона. Она является случайной величиной, которая распределена регулярным образом. То есть имеет математическое ожидание и дисперсию на множестве неотрицательных чисел. Пусть также BI — это ставка итого участника. Равновесную стратегию игроков обозначим за S в скобочках точка. Обращаем внимание... Мы сразу же рассматриваем именно равновесную стратегию, опуская весь процесс ее нахождения. Функцию распределения оценок, то есть типов участников, обозначим за F, большое, от точечка. И в силу симметрии она будет одна и та же для всех. Все участники аукциона принципиально неотличимы друг от друга. Априори, то есть до начала проведения аукциона, все n случайных величин, nu1, так далее, nun, распределены независимым образом и неизвестны участникам. Однако после показа лота каждый участник узнает свое собственное значение nui. Теперь применим следующий трюк. Обозначим за m от nu функцию, определяющую ожидаемый в рассматриваемом равновесии s от точка платеж игрока. А подаришь мне на канал или на КМЦ заберешь? Давай отдам, мне, отдам, Влад? отдам. И там, и там, да? Нет, Им... отдам Отдашь, да? да, супер. Вот, платеж игрока, узнавшего свою оценку ню. Таким образом, игрок, и мы вслед за ним, должен усреднить результат своего участия с данной оценкой по множеству всех наборов реализации оценок прочих участников. То есть на пространстве размерности n-1. Так как все прочие оценки независимы друг от друга, то вопрос сводится к взятию n-1 кратного интеграла по этому множеству, как раз от функции платежа m, которая определяется при любых конкретных реализациях правилами акциона, примененный к набору s от New j по всем j, домноженный на совместную плотность распределения. Последнее, в силу независимости случайных величин, равна произведению плотностей f от New j маленькая f, в соответствующих точках New j определяющих реализации оценок остальных участников. С какой вероятностью предмет достанется участнику с оценкой НЮ? В силу требования эффективности аукциона это произойдет в том случае, в том мама придумал босс Валерий Иванович Апойцев, знаешь, да, Я его? К сожалению уже. Работал вместе. Вот. Он нас нас покинул уже. Том. У него прекрасный 15 томник математики. Но это так, это он как бы подсрочные. И, и у меня вместе, тоже, вместе, да, вместе, да, вместе, да у меня тоже. Это и... как Да, да, это да, это да их он да, придумал Томмо. Том, том, В том и только том случае. Когда заявка нашего игрока S от New перебьет все прочие заявки S от New J. Теперь вступает в игру монотонность функции S от точка. Одинаковый для всех игроков равновесной стратегии участия. Монотонность позволяет заключить, что участник с оценкой ню победит в аукционе и получит предмет только в том случае, когда его оценка окажется максимальной. Таким образом, вероятность победы для участника с оценкой ню равняется f в степени n-1 от ню. Чтобы окончательно абстрагироваться от всей лишней информации, обозначим теперь функцию f в n первой степени от точечка за g от точка. Сразу же заметим, что она определяется только тем, как именно априорно распределены оценки участников, а не тем, как устроен наш аукцион, и какое именно симметричное равновесие s от точка мы рассматриваем. Если вдруг для данного формата окажется Несколько равновесных стратегий. Выводы будут одни и те же. Переходим к ключевому моменту. Если участник с оценкой ню следует стратегии С от точка, то он получает предмет с вероятностью G от ню и платит средним М большое от ню. Таким образом, его ожидаемый выигрыш в этой игре равен ν умножить на g большое от ν минус m большое от ν. Если же он изменит свое поведение, вместо s от ν, заявив b с волной, то это фактически эквивалентно тому, что он прикинется участникам с оценкой ν с волной, равной s в минус 1. функции s минус 1, взятой от b с волной. По крайней мере, это верно в том случае, если выпавшая оценка ν, не краевая, то есть не равна ни нулю, ни максимальной возможной оценке. Это вот то, что всегда не договаривается в книгах, я хотел это хорошо проговорить. <coughs> в случае, когда диапазон всех оценок является каким-то конечным отрезком 0t, и если отклонение окажется незначительным, не выводящим оценку за пределы допустимого диапазона. А, скобка закрывается да, после ОТ. Да, все правильно, нет описки. Что получит игрок с оценкой ню? Если он прикинется игроком с оценкой ню с волной, близкой к нью, он получит лот с вероятностью g большое от ню с волной, заплатив в среднем m большое от ню с волной. Так как лот на самом деле имеет для него ценность Нью, то выигрыш будет равен. Нью умножить на g большое от нью с волной минус m большое от нью с волной. Такое изменение должно быть невыгодно, поскольку стратегия участия S с точ от точки равновесная. И поэтому она является оптимальным ответом на себя саму. То есть при условии, что остальные участники следуют этой стратегии, заявка S от new должна доставлять максимум функции ожидаемого выигрыша участника с оценкой ню. Таким образом, при любых ню с волной примерно равных ню должно быть выполнено неравенство ню. На g большое от нью, минус m большое от нью, больше и равно нью, на g большое от нью с волной, минус m большое от нью с волной. Для дифференцируемых функций из этого следует, что производная по нью с волной от функции нью, g от нью с волной, минус m от нью с волной, обращается в ноль именно в точке нью. Иначе даже локального максимума нам не получить. То есть нью на dg от нью с волной под d нью с волной минус d m от нью с волной по d нью с, с, с волной равно нулю непременно в точке нью с волной равно нью поскольку нью было взято совершенно произвольно с одним условием нью не равно нулю и ню не равно t мы получаем следующее дифференциальное тождество нью на g от нью тождественно равно m штрих от нью при всех ню больше нуля. Вспоминая о том, что m от ню равно нулю, человек с заявкой 0 платит 0. И интегрируя наше тождество в пределах от нуля до произвольной возможной оценки y, мы получаем окончательную формулу для функции ожидаемого платежа участника аукциона, которому выпало значение оценки ню равно y. m большой от y равно интеграл от нуля до y. Ню, G' от ню по дню. Заметим, что независимо от формата, в среднем аукционист в симметричном равновесии получит с участника, которому выпало ню равно Y, величину М большое от Y, зависящую только от распределения оценок. Ясно, что ожидаемый доход аукциониста равен n-кратному значению интеграла от m от Y по пространству возможных у. То есть этот суммарный ожидаемый доход также не зависит ни от чего, кроме априорного распределения ценности лота для участников аукциона. Теорема Майерсона, давшая ему новинскую премию, доказана.